всем привет как многие уже увидели за моей спинной крышу и да этот ролик будет о шифере а вот я сразу хочу сказать, я готовился к этому ролику неделю у меня есть у нас шли дожди наконец-то солнце вот я приехал снимать у меня есть целый сценарий о том что я как бы должен рассказать о шифере ну я наверное не буду сильно поддерживать сценария поскольку словами, начался строительный сезон, нужно задуматься о шифере. Думаю, это не то, что хотят от меня услышать мои подписчики. В большой части строительных блогеров вышли ролики о шифере тем или иным способом, и это не просто так. Я даже накадал сценарий, то есть я в своем ролике хотел показать о том, что шифер там можно починить, как сделать клей там из пенопласта и ацетона, что можно помыть кехером и покрасить, но когда я залез на эту крышу, я понял, что за 30 лет с ней ничего не случилось и да кстати я здесь не просто так это дом в котором я вырос и крыша под которой я скажем так взрослел вот и с ней до сих пор все хорошо дети уже выросли мой брат живет в этом доме вот. и маленькие дети это уже третье поколение получается растет под этой крышей в общем то я, и с ней все хорошо как Короче, я изучил вопрос. Я не являюсь профессиональным кровельщиком, вот, но я изучил вопрос именно о кровле, сделал себе кучу этих разных пометок всего остального и пришел к выводу, что, короче, мнения сильно разделились по поводу, насколько вреден данный материал. Ну, хочу сразу сказать, что есть ряд плюсов, до да, у шифера, то есть это там он теплостойкий, стойки то есть вообще у каждой вещи я в общем без сценария говорю как есть у каждой вещи есть своя цена и не нужно сравнивать да там скажем так ниву с каким-нибудь последним с классом это у каждого есть цена-качество да то есть вот Шифер в своем сегменте это является цена-качество так как ну при все при его стоимости то есть мы получаем долговечный материал об этом спорить не нужно более 70 процентов крыш в россии это точно из шифера то есть то бывает э, асбестовый шифер и бывает э, хризотил цементные плиты это современные госты у шифера вот и насколько я понял они абсолютно безопасны данной крыши более 30 лет она сделана из шифера я не знаю из полезного шифера или как там вредного она сделана или нет вот и об этом я тоже сегодня хочу поговорить то есть немножко о заблуждении что шифер вреден. Прежде чем делать необоснованные выводы, давайте разберемся, что же такое асбест на самом деле. Прежде всего, слово «азбест» — это торговое название целой группы природных волокнистых минералов, амфиболов и хризотила. Несмотря на схожие свойства, эти разновидности асбеста имеют абсолютно разный химический состав и минералогическую структуру. Даже цветом они различаются. Амфиболовые волокна крокедолита имеют голубую окраску, амазита – бурую, а хризотил – белую. Хризотил – это гидросиликат магния, и поэтому волокна его мягкие и эластичные. В кислотной среде они легко растворяются за счет молекул магния и выводятся из организма максимум через две недели, не представляя опасности для жизни и здоровья. У амфиболов волокна острые как иголки и напротив устойчивы к растворению в кислотной среде поэтому накапливаются в легких и вызывают тяжелые заболевания в том числе онкологические период полураспада этого вещества около 466 дней а хризотил асбеста примерно 14 дней Хризотил асбест природный минерал который содержится в двух третьих поверхности земной коры из-за естественной эрозии горных пород волокна хризотила присутствуют в воздушной среде постоянно. В концентрации примерно тысячная часть волокна на кубический сантиметр. Каждый день человек, даже живущий вдали от хризотилового производства, вдыхает до 15 тысяч волокон, а с водой в организм они попадают в количестве до 2 миллионов в сутки. И заметьте, без всякого вреда для здоровья. К слову, рак легких в 30% случаев возникает как следствие постоянного и длительного курения и только в 5% случаев от взаимодействия с профессиональными канцерогенами, в том числе асбестом. Пагубное влияние амфиболового асбеста имело место в основном на месторождениях, где его добывали в промышленных масштабах и без необходимой защиты дыхательных путей. Здесь концентрация волокон в воздухе возрастала в 500 раз. Безопасность хризотила подтверждают многочисленные научные исследования, проведенные зарубежными и российскими исследователями. Есть два типа, скажем так, шифера, точнее материалов, из которых делают шифер. Это асбест и хризатил в цемент на да, хризатил цемент новые плиты современный гос, как-то так это все звучит вот я не особо экспертен в этом но как я понял что если обычный асбестовый шифер пилить ну просто скажем так болгаркой без защиты все что попадает в легкие оно оседает и не выводится из организма с хризатилом таких проблем нет ну как я понял первое что я понял о шифере что он точно долговечный. Он мы видим везде вот такие старые крыши. Но да, кто может, легко мы разбивается просто от попадания. Не даже. нужно забывать о том, что им 50 и более лет. Угу. Мы пока не видели крыши, я думаю, и не увидим крыши, которым 50 и более лет, допустим, из гибкой черепицы, угу. из металла черепицы крыша. Мы, мы не знаем. Мы такая. не знаем, сколько они проживут, потому что они начали использоваться буквально там лет 10 назад, угу. 15, может быть. Вот. Поэтому 50 лет для крыши – это, в общем-то, хороший срок, учитывая ее супернизкую стоимость. Uh -huh. И учитывая то, что сейчас технологии э, улучшаются, сейчас существуют хорошие краски, которые можно покрасить. Что крышу. касается профилактики кровель из шифера, естественно, самым лучшим способом является окраска. Для этого нам необходимо взять мойку высокого давления и хорошенько очистить крышу от пыли, грязи, мха ну и всех других загрязнений. А затем загрунтовать ее и покрасить специальными красками. Для шифера таких существует много. Также можно использовать покрасочные аппараты высокого давления, так называемые безвоздушники, что очень сильно увеличивает скорость. В наше время существует огромное количество всевозможных пропиток, антисептиков, водоотталкивающих средств, которые очень сильно продлят срок службы любой кровли. Это то, что касается обслуживания кровли, но если есть возможность, лучше купить сразу окрашенный шифер, поскольку заводская краска очень сильно отличается от такой кустарной, это абсолютно другая технология. Шифер многие красят в разные цвета, да, я видел дома в виде российского флага, там кто-то просто в красный цвет красит, если по определенному шифер порезан, то он даже, скажем так, красив, вот еще раз повторяю в своей ценовой категории это я считаю топ-1 я не буду сейчас расписывать кучу всяких скажем так вещей об этом очень хорошо рассказал владимир строй на своем канале вот. не поленитесь найдите вот. он очень хорошо классификации указал все я с удовольствием посмотрел его ролик также можно заделать щели у кровли с помощью клея который можно сделать самому из бензина или ацетона размочив в нем пенопласт ну и заделал это все Итак, вот такой-то был ролик что-то я просто вставил из интернета до да, найдя что-то рассказал от себя надеюсь это было полезно всем пока до новых встреч